Всем привет дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life Я его ведущий Антон Бюлюк. Бесплатные вакансии в Польше от группы Progress Так называется это видео и это видео первое из череды очередных видео вакансий в Польше Дело в том, что работаю сейчас уже на группу Progress Это говорю для тех, кто возможно смотрит меня впервые группа Progress это одна из крупнейших и самых авторитетнейших э, компаний по трудоустройству украинцев и вообще э, граждан из стран СНГ в Польше. Э, ну, вот, недавно устроился на них и дали мне уже список вакансий, буду работать здесь координатором. Э, буду работать сейчас в таком режиме в общем, вакансии буду выкладывать как в письменном виде, в группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках ссылки на которые вы сможете найти в описании к этому видео так и буду собственно, снимать вот такие видеоролики которые я называю видеовакансиями видеоролики будут разного плана вот такие характера познавательного, можно так сказать, в которых я буду вам рассказывать о данной вакансии, рассказывать о городе, в котором будет данная работа, ну и рассказывать все нюансы, там, связанные с этой работой. Также будут ролики, где я буду не только рассказывать, но и показывать вам условия труда и проживания с данных работ. Но для этого нужно еще подснять, также я буду владеть материалами, которые сняли другие сотрудники данной компании, мне будут присылать видео, я буду это все монтировать и выкладывать. Данная же череда видеороликов будет направлена на то, чтобы, как я уже сказал, объяснить вам, собственно, эти работы, суть этих работ, показать на карте, где находится город, в самом городе пару слов, город, я имею в виду, в котором находится данная работа. Ну и вести вас в общий курс дела, попытаться вас заинтересовать, потому что группа Progress ⁇ это фирма с очень хорошей репутацией, и сейчас требуется на работы одних очень много людей. Поэтому, поэтому пока требуется, советую вам, как говорится, не профукать данную возможность устроиться на работу от этой организации. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Начнем. Первая вакансия. Конечно же, все вакансии, сразу хочу сказать, абсолютно бесплатные. Если вы устраиваете через меня локализация Кошалин, Польша. Работа на производстве, упаковке и оттаивании трески. 10 злотых в час нетто зарплата плюс премия 99 грошей брутов в час при условии стараний на работе и выполнении так называемого сдельного аккорда. Что это значит? Сдельный аккорд это... Ну, в общем-то, определенная норма, которую вы должны сделать за день. То есть, если делаете определенную норму, которую они ставят за день, то плюс вам будет премия. Как правило, данная норма, насколько я знаю, делается без особых проблем. Вот. Также, также премия предусмотрена для всех. Кто сделал 220 часов в месяц, кто отработал, также будет начисляться определенная премия. Жилье предоставляется бесплатно. Кауция 250 злотых берут с первой или со второй зарплаты там, по вашему желанию. Что такое кауция, для тех кто не знает. Это когда вы заселяетесь, например, там не знаю, в хостелы, и с вас берут просто-напросто деньги, как залог того, что вы ничего не сломаете, не побьете. Если вы ничего не сломали, не разбили, при выезде потом, как есть, допустим, домой назад, там, на Украину, в Беларусь, там, в Россию или там, в Таджикистан, неважно, вам эти деньги, если все в порядке, возвращают. Медосмотр. Платные 210 злотых берут с первой зарплаты. И есть еще такая фишка здесь, как платный заказ проживания. Так же, как приезжаете, даете 50 злотых, это надо дать сразу, это будет как бы, залогом того, что вы не уедете, допустим, через неделю. Вот подписали вы контракт, например, на умову я не знаю, на полгода там, или на пару месяцев. И просто-напросто отработали неделю, уехали. Дело в том, что работодатель, в данном случае фирма, группа Прогресс, за вас платит определенные деньги. Потому что оформляется все, естественно, официально. Платится в налоговой там, и так далее. В общем-то, и ну, фирма хочет быть уверена, что вы условия контракта выполните. Потому что за каждого из вас платятся деньги, как я уже сказал. Поэтому берется 50 злотых которые ну, являются залогом того, что вы не уедете, как говорится, не выполнив условия контракта. Можно ехать по биометрическим паспортам на работу и, и делают карту по по желанию. Также делаются приглашения. Но сейчас, кстати, немножко, немножко стало тяжелее, потому что приглашения делаются в течение двух месяцев. Конечно, лучше ехать сейчас по биометрическому паспорту, наверное. Но насчет приглашения тоже вопрос можно решить, мне сказали сегодня. И теперь самое интересное, количество мест на данную вакансию 60. Да, 60 человек требуется. А вот и сам город на карте Кошалин поморское воеводство город как вы можете видеть находится практически на побережье Балтийского моря расположен в 5 километрах от побережья если быть точным ну и город в принципе очень живописный находится он в северо-западной Польше второй по населению в западно-поморском воеводстве город является крупным культурным центром в регионе по населению он идет насчитывается там 106 тысяч 334 человека данные на 2015 год вот в этом городе и будете собственно работать те кого заинтересовала данная вакансия ну, в общем как-то так, друзья, звоните, пишите, обращайтесь, звоните на Viber, вот сейчас мой номер на ваших экранах, ну Viber сейчас пока, что, к сожалению, работает хреново на этом телефоне, который у меня на данный момент, но скоро мне уже дадут другой телефон, пообещали, предоставят и я надеюсь ситуация изменится, ну в общем, как бы там ни было, что пишите на Viber, я обязательно отвечу на ваши сообщения, также звоните на польский номер, может те, кто уже в Польше, то есть без проблем. Ну и пишите, естественно, в группах ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках все свои вопросы по приезду, вопросы по данному видео, также вопросы по данному видео пишите в комментариях под видео. И будем контактировать в любом случае через переписку, ну и также через телефон по возможности. В общем, жду ваших отзывов, жду э, ваших комментариев, жду ваших приездов. Заработать возможность будет, потому что работать можно там, э, как мне сказали, хоть сутками по желанию. В общем, часов будет хватать. Э, ну что ж, на этом я закругляюсь. Э, в будущем, э, в очень скором будущем, э, будут следующие вакансии вот такого же видеоформата. Поэтому следите за моим творчеством, подписывайтесь на мой канал, все из вас, кто еще на него не подписан. На этом у меня все, с вами была Северная Польша, побережье Балтийского моря, я Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.